Всем привет! Мы играем в игру Лей Софир. Э, игра с психологическим смыслом, психологический хоррор. Э, прохожу его второй раз. В этот раз хочется более глубоко разобраться в, в смысле вообще этой игры. Угу. Uh -huh. Начинаем, поехали. Я знаю, как ты должен чувствовать. Ты, наверное, и первый раз я проходил, э, не совсем в сюжете разбирался. Больше пугался. Сейчас я desired. хочу прям понять, что, как, почему мне нужно завершить картину. Ух, громко как. Почему вода бежит? Потолок, что ли, потек? Я не заходил в мастерскую, как вы и просили, хотя представляю, какой там беспорядок, к тому же. Раз вы так сильно переживаете за эту комнату, не стоит разбрасывать ключи по всему дому. Я отнесла их в ваш кабинет, к вам в кабинет. Хорошего дня. Хорошо, спасибо. Еще какая записка? А, Прошу вас прекратить одолевать наших специалистов по борьбе с родителями, а также не отправлять нам больше своих бессмысленных писем. Да будет вам известно, что моя мать порядочная женщина и не потеряет подобных обвинений наши сотрудники по в очном константируют, что не слышали никакого шуршания, не обнаружили заражение. Единственное, что вам требуется, профилактическая обработка. Угу. Вода? река нет? Кто может свет включить? А, во. красивый дом. А, записка просто посмотрела. Подумала, что ты опять не будешь спать всю ночь и приготовил тебе вкусненькое. Знаешь, я готов поспорить, что даже Римбрандта во время от времени переставал быть совершенством. И похрапал, как и мы. Простой люд. Знаю, что у тебя отвезла челюсть, в общем. Поспи бы будь, я тебя люблю. Ёб твою мать. Это мой кабинет? Прикольный. Я знаю, что у тебя сейчас нелегкие времена. Собственно, именно поэтому я просил тебя нарисовать эти иллюстрации. по старая память, так сказать. Само здание было таким простым. Я-то считал, что уж красную шапочку ты сможешь нарисовать даже во сне. Я и подумать не мог, что детская сказка в твоем исполнении превратится в безумный кошмар. Я не собираюсь это публиковать, И я уже жалею, что мы заранее договорились об оплате. Возьми себя, наконец-то, в руки. Ключик. Прости, я все за тебя улажу. Сегодня будем только ты и я. Давай сделаем этот день особенным. Ты обещал. Так, я взял ключ. Списк какой-то. Работал всю ночь, не будить. Это, видимо, моя комната. Пожар во время торжественного открытия галактики. Долгождание открытия универмага галактики превратилось в адское пекло. Когда в здании загорелась проводка, последующая под этим паника заставила много посетителей собраться у пожарных выходов. Которые по... Но в итоге превратились в тупики. К концу дня катастрофические несубления мер безопасности унесло жизни 37 человек, 243 ранено. В данный момент полиция ищет ответственность за это несчастье. Владелец Галактики Шеффилд оказался комментировать. Отказался комментировать. Все, короче, я пошел. Хватит все нажимать. Так, ладно, туда не ходил еще. Закрыто. Это моя комната, наверное моя картина, я тут рисую. Чистое полотно, бутылки, бутылки. А, ну, наверное, это краска какая-то. Ладно, пойдемте дальше. Оба-на. Какая-то другая комната. Господи. ходишь по кругу Какой пароль, как мне найти пароль? Приглашение имеет честь пригласить вас спрашивать их в свадьбу субботу 9 июня в, чисо... в часовне Святого луки два часа дня. 9 июня 962 пароль 962 до 9, 6, 2. Да? 9. и 2 февраля марта апрель май июнь до да. 962 часа дня нет, не такой пароль. Ищем дальше пароль. что катишна? тишина. Нет. А может на картинах? А как тебе открыть? Четыре восемь пять. Понял. Моя логика здесь не работает. Я что не имеет моего убивает меня. Прошлое сдерживает. Вот этой двери не было, кстати. Okay. А, я не понял, куда выходить. Все по-другому. Ёб твою мать. bit to the left yes just like, just that. like that hold that pose i want to get all those all lovely those curves, curves, curves just right, just right. <laughs> Забегает в этот костер музыка, да, это еще жестко. Первец нахера так делать? О, сейчас секу секу секундочку? У меня все тело Hello, It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. что будет какая-нибудь херня, ведь будет Что за дерьмо? Блядь, что такое? Блять, блядь, блядь, блядь, блядь. блядь. Ещё надо туда пытаться ломиться. Блять! Looked for a canvas. Not just any canvas. Что это такое? canvas. I had to find a knife. Not one of those что он от себя отрезал? что мне делать непонятные сны так ладно давайте мы первую часть нашли в общем Первая часть игры закончена. Всем спасибо, кто был. Вторая часть выйдет чуть позже. Всем пока.